Бонжоу лизами! Здравствуйте, друзья! Очень трудно отказаться от майонезных салатов на новогоднем столе, но они порядком надоели. Салат «Заснеженная долина» без единой капли майонеза, который мне пришелся по душе. А вы знакомы с таким салатом? В нем в качестве заправки используется соленая брынза и греческий йогурт. Брынзу измельчить и заправить ее йогуртом, приправить по вкусу. А чтобы салат держал форму, добавить в заправку немного желатина. Его нужно растворить в холодной воде и после набухания разогреть на паровой бане. Смешиваем желатин с соусом и убираем в холодильник настаиваться примерно на полчаса. Тем временем подготовим начинку. Вареную морковь натереть на крупной терке и перемешать ее с натертым на мелкой терке желтком. Оставьте немного желтка на финальное украшение салата. Из консервированной сайры удалить косточки и размять ее вилкой. К тому времени заправка достаточно схватилась. Мы ее немного перемешаем. Перетертые на мелкой терке яичные белки заправить двумя ложками соуса. Это будет первый слой салата. Форму, если она не силиконовая, лучше застелить пищевой пленкой. Итак, начнем. Белок с соусом выравниваем в толстый слой. На него идет морковка с желтком. Аккуратно приглаживаем. Сверху слой заправки. Следом измельченная сайра, также слой заправки. Добавляем отварной тертый картофель и снова совсем немного заправки. Для кислинки в этом салате натертые маринованные огурцы совсем чуть-чуть, на них опять слой картофеля и финальный слой заправки, которую нужно аккуратно разровнять. Затягиваем форму пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Извлекаем салат из формы. Нарезаем на порционные куски, это могут быть ломтики, но я режу на кубики. Посыпаю остатками перетертого желтка и украшаю маслинами. Салат смотрится очень празднично и нарядно. Имеет приятный и тонкий вкус. А главное, не перегружен майонезом. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!